Здравствуйте, меня зовут Михаил Сергеевич. Сегодня мы будем делать скворечню. Нам до этого понадобятся заготовки, которые лежат на столе. Вот мы обработали доски морилкой с обоих сторон. Вот мы поступаем к сборке сквореченка на задней стенке. Прикручиваем боковые сетки. Мы сейчас будем прикручивать литок. Прикручиваем ветку, чтобы птички по ней разли. Вот эта ветка будет слушать птичка, чтобы покинуть домик. Ну, вот, вот так. Ку -ку -ку. Прикручиваем переднюю стенку. Мы ставили два болта до крепения шесть. Длина скворечника пятнадцать. Сейчас мы будем собирать крышу. Заключительный этап сборки крыши. Подворечья готов. С вами был Михаил Сергеевич. Пока!